Как я, блядь, этих поляков ненавижу, вы эти эту историю. Называли школой шпионов. Лукашистам тоже могло бы не понравиться. Вооруженные силы Ливана тоже вышли на улицу. И все эти хапуны, от которых тоже я попал. Двое мужчин. но они были вообще такие вежливые очень. И когда я им рассказывал, они как бы спрашивали подробно. Если вежливо, то это как обычно. Ну, я и понял это сразу, да. С вами Катерина, а этот выпуск подкаста посвящен одному польскому гражданину, который побывал в Беларуси в августе. Зовут его Кацпер Синицкий. Но сейчас небольшое вступление. Прямо сейчас белорусское государство начало попросту репрессии по признаку принадлежности к нацменьшинству. Речь идет о поляках. Сначала было задержание Анжелики Борис, потом других представителей союза поляков Беларуси, потом началось давление на школу изучения польского языка, и я начала задаваться вопросом, докуда все дойдет. Я, например, владею польским языком, очевидно. Станут ли преследовать по этому признаку? Когда я задалась этим вопросом, то на следующий день прочла, что прокуратура Беларуси требует предоставить данные о тех, кто изучает польский язык. У нас вообще в Беларуси популярны мемы о дне. Где же дно, а его все нет. Я думала, что дно пробито, а оказалось, что не пробито. Когда мы думали, что дно пробито, снизу еще постучали. А что, в истории уже подобное было, когда преследовали нацменьшинство. Это не самые лучшие периоды истории, вообще-то худшие. А в Беларуси это происходит прямо сейчас. Но преследованию польского национального меньшинства в Беларуси, конечно, что-то предшествовало. Краски сгущались постепенно. Власти Беларуси еще в августе и перед ним определенным образом отзывались о соседней с нами стране. Кукловода. В контексте всего этого мне подумалось, что будет интересно послушать историю одного поляка, Кацпера Синицкого. Возможно, его имя вам знакомо. В августе и позже многие СМИ писали о истории двух польских журналистов, Кацпера Синицкого и Витальда Добровольского, которых задержали 10 августа в Минске, а потом, а потом поместили в ВВС Жодина. В этой истории осталось что-то нерассказанным, и сегодня мы об этом расскажем. О том, что Кацпера в Жодино Допрашивали КГБшники, думая, что он шпион А еще, что один уже настоящий польский шпион написал об этом статью В августе в СМИ Каспера и Витальда называли журналистами Но до этого в Беларуси не делали вид, что являются туристами и студентами Думаю, для нас с вами понятно, почему так А вот представьте, какие вопросики тут возникнут у силовиков Потом еще оказалось, что Каспер был в других странах, ему интересна тема протестов. И сегодня, кстати, Каспер сравнит ливанские водометы и белорусский. Какой лучше? Но в целом этот выпуск подкаста не только о кгбшниках, но, наверное, больше в целом об опыте польского гражданина, побывавшего в Беларуси. О Беларуси глазами поляка. В общем, устраивайтесь поудобнее. Мне кажется, сегодняшний герой нашего подкаста расскажет много чего интересного. К тому же, Кацпер отлично знает русский язык. Я знаю русский язык, потому что, вот, когда я был подростком, я подумал, что хочу выучить новый иностранный язык. Вот так это началось это будущее, так скажем. Я учу его самостоятельно, у меня были и друзья русскоговорящие, вот, и благодаря им я довольно быстро освоил этот новый для себя язык. Позже я поступил. В Варшавский университет в институт Восточной Европы. И там обучался у нас специалиста по региону. Про институт Кацпера мы еще упомянем в контексте темы шпионажа, а разговор с ним мы разделим на несколько частей. Там будет про Ливан, Минские задержание, про КГБшников и шпионов, и немного про уголовное дело. Вообще с Каспером мы разговариваем, конечно же, не на территории Беларуси, туда ему приезжать опасно, но он говорил, что обязательно к нам приедет, когда все изменится. И Каспер был во многих странах, ведь у него есть интерес к волнениям в обществе и к их самой активной фазе, то есть к протестам и вооруженным конфликтам. А в институте Каспер занимался темой непризнанных государств имея это интересно как бы всегда смотреть как люди выражают свои эмоции рассказывают свое мнение на улицах показывая власти которые они недовольны то что они думают либо ну, в случае вооруженного конфликта там немножко по-другому конечно это но ну, меня ну, отношения между государствами это и которые вот, прибирают форму вот, конфликта этот тоже, как чаще всего, следство того, что раньше были какие-то протесты, какие-то увольнения. Вооруженный конфликт Каспер наблюдал на Донбассе, он там был. Ну а в Ливане Каспер был, потому что там проходят антиправительственные протесты. Он посетил Бейрут в феврале 2020 года. И я попросила Каспера сравнить протесты в Минске и Бейруте, потому что причины их и там, и там в выборах. Но для начала нужно ввести вас в культурный и политический контекст Ливана. Ну, Проблемо отличная ситуация связана с государственной системой, которая ну, опирается на религиозной системе, интересно на секторианской системе, где все вероисповедания, у них уже заранее определенное количество мест в парламенте. И это, можно сказать, что там создалась некая олигархия, то есть... И христиане, и христиане тоже делятся там на разных. Есть и армяне, есть и христиане маронитов, есть и мусульмане-суниты, мусульмане-шииты, еще друг, много других фракций. Еще есть вопрос палестинских беженцев, которые уехали за последние несколько десятков лет, то есть с начала войны в, ну, в Палестине с, с Израилем. И еще вопрос сирийских беженцев, которые больше, чем миллион э, в Ливане, который сам является маленькой страной. Поэтому там довольно тоже сложная такая ситуация. И э, эти протесты, они э, соединяют на самом деле все слои общества, но больше всего э, молодежь и э, людей, которые не религиозные, которые хотели бы поменять эту систему, с И... Итак, система в Ливане такова. У представителя одной конфессии всегда гарантированно будет определенное количество мест в парламенте. И всегда премьер-министр будет мусульманином-суннитом, президент будет христианином, а председатель парламента будет шиитом. И поэтому молодежь хочет поменять такую бессмысленную, как они считают, систему. Институт выборов в Ливане есть, но... Вроде бы выбор есть, но его нет. Пока не поменяется эта система, то всегда будет такой тупик. Эта фраза применима как будто и к Беларуси, но все-таки со своей местной спецификой. У нас же тоже как бы выборы есть, но их нет. Потому что у нас голоса никто не считает. Именно поэтому правозащитники весны занимаются мониторингом выборов. Не потому что они хотят, чтобы какой-то кандидат победил, а какой-то проиграл. А потому что у каждого человека есть право выбора, но у белоруса это право нарушается, ну а точнее вообще забирается. А в Ливане по этой причине было много протестов. Например, в один день протестующие блокировали парламент, чтобы депутаты там не смогли собраться и в очередной раз проголосовать за нового премьер-министра, который будет из той же конфессии. Я прошу Кацпера, исходя из полученного белорусского опыта наблюдения за протестами, сравнить, в чем разница между протестами в Ливане и в Беларуси, ведь и там, и там отеста возникли из-за выборов. Главным отличием для меня было то, вот, что а, тогда вооруженные силы Ливана тоже вышли на улицы, а, они как бы охраняли, а, но они были для того, чтобы нем немножко разгрузить эту нап напряженность. Напряженность, да, да, напряженность. У них очень большое уважение в обществе из-за ну, из войн с Израилем. Как бы, армия очень а, высоко ценится в ливанском обществе и они были, они охраняли как бы, эту ситуацию, но э, силы там, полицейские силы, и там то, ну, были тоже разгоны как бы демонстрантов, были ее, Следующий газ тоже, э, были светошумовые гранаты. А, были. И кто использовал, полиция <связывая> или да, армия? Да, полиция, полиция, армия как бы, армия была там для того, чтобы просто э, политики, они выбирали тоже э, армию на улице, чтобы протестующие они не были немножко были запуганы но и в то время как бы чтобы они э, не перегнули палку так скажем чтобы так как никто не хотел бы чтобы те которые принимали участие в митингах, они не хотели бы тоже э, в с, э, с военными. Ха! В Ливане тоже использовались светошумовые гранаты, скажет нам какой-нибудь белорусский пропагандист. И типа, что такого? Но вообще-то различия кардинальные. Вот какие гранаты были в Ливане. И, кстати, Кацпер во многом это осознал и смог сравнить после того, как побывал в Минске. Но это не были такие гранаты, которые могли причинить какой-то серьезный вред. Они скорее были для того, чтобы просто запугать вот в том плане, ну, чтобы просто громкий звук. Я тоже был там рядом с мной, они взрывались, но из-за этой игры там не было такого, что там были какие-то осколки, и чтобы... А были, у него были серьезные ранения, что я сейчас знаю по белорусскому примеру. Выкатывали в Бейруте и водометы, но как они работали? Стоял водомет, а люди в него кидали камням и это продолжалось часами. Мне казалось, что это все бессмысленно, и почему по органы правоохранительные они не, не собираются в такие пойти до конца и остановить это как бы это просто продолжалось до тех пор пока мне, мне показалось пока все уже устали от этого и начали там друг, другие э, действия понимать и принимать участие в других не знаю как это даже сказать ну, уже нет там не бросали камнем и, а там например э, с другой стороны пытались окружить там силы в, друго в другом месте которые даже на не знаю, подъезжали на мотоцикле кидали э, в полицейский ну то есть это как бы местная специфика все-таки там присутствовала, это ну, немножко отличалось от белорусских протестов. Сейчас, когда известно о деле жлобенчанина Александра Киселева, которому дали три года колонии за камушек в сторону милицейского авто, Гродница Сергея Римши, которому дали три с половиной года колонии за камень, где свидетели сначала были не уверены, что именно он бросал этот камень. И как же все-таки в этом плане белорусские реалии отличаются от ливанских? Ну а сейчас перемещаемся в Беларусь. 9 августа, Минск. было такое, ну, чувство, что есть сплоченность людей, которые вышли просто высказать свое не недовольствие, и все ждали, что будет дальше, какие будут действия а -а, силовиков. И вот, когда начались прим применять и вот, и слезоточивый газ э -э, в резиновые поли, светошумовые гранаты, люди э -э, ну, уже не, не, не были одним большим собранием, а начали как бы... Листья меньшей группы в попытку просто убежать от ранений и убежать потом тоже от задержанных, которые спустя время уже активно применялись в тех местах, где люди были в маленьких группах. Самого Каспера вместе с Витальдом задержали на следующий день, 10 августа. Причем Каспер владеет, скажем так, местной терминологией. И все эти хапуны, от которых тоже и я попал, случайных людей. Каспер не ожидал, что случайных людей в Минске начнут задерживать. Он весь был девятого на стеле и тогда смог избежать задержания. Он в других странах был на протестах и вроде бы опытен. Но белорусские силовики тут всех переплюнули. Наверное, эффект неожиданности всегда достигается, когда внезапно и очень грубо нарушаются твои права. Ты этого никогда не ожидаешь. И в этом силовике Беларуси, конечно, профи. 10 августа Кацпер с Витальдом вышли из кафе на Немиге и двигались в сторону Раковского предместья. Они не были в толпе, а просто шли. На перекрестке женщина сказала, ребята, осторожно, там ОМОН. Они послушали ее и свернули, а ОМОНовцев там оказалось еще больше. В тот момент мы даже не и не думали, что пытаться убежать и так далее. Мы вообще, ну, просто шли по улице, не, не чувствовали себя не виновными чем-нибудь. Вообще не знали, какие могут быть претензии к нам. Мы даже, как бы, не особо высаясь глаза. Хотя у нас были у обоих рюкзаки, может, это казалось для них подозреваемым. Ну, у нас там были камеры, да, фотик. Ну, в тот момент к нам подошли э, эти амановцы и посмотрели, что у нас в рюкзаках, проверили документы. И после того, даже когда оказалось, что мы иностранные граждане, они пошли с нами в бусик. И на, там хотели, чтобы я, я разблокировал телефон. Э, я этого не сделал. Я спрашивал, почему они так... Э, почему они вообще нас... Забрали в этот бусик, в чем проблема. Там никаких ответов я не услышал на эти вопросы. И вот мы просто подъехали к автозаку. С нами было тоже несколько человек еще в бусике. И меня свели на улицу. Потом ну меня запихнули в автозаке. Там начали меня избивать. Моего друга избивали, еще избили в бусике. Насколько я знаю, он потерял сознание. В тот момент мне рассказывал. Ну а дальше была Фрунзинская РУВД, одной из самых жестоких, по моим наблюдениям. Нам очень много людей рассказывала о том, что там было. Этот опыт, пусть не прозвучит цинично с моей стороны, но он, наверное, помог Кацперу пополнить свой словарный запас. Мы там э, лежали мовды в пол, они говорят. После этих событий, будучи наслышанной о том, что все искали двух польских журналистов, я разговаривала в рамках документирования истории людей, пострадавших от действий силовиков, с Владимиром Погарцевым. И тут он внезапно в своем рассказе вспомнил про двух журналистов. И мне этот момент очень запомнился, особенно в контексте того, что с Каспером через пару месяцев я познакомилась лично. Поэтому я решила вставить кусочек его рассказа. Ну, получается, там лежали лицом в пол, тоже все в наручниках, весь спортзал, ну, все закованные. Там искали корреспондентов, там был точно польский какой-то как, я, я не помню, там что-то, какая-то фамилия на... А если она на Б. Да. Каспер Синицкий, и Витек Добровольский? Добровольский. Он был в Украинском районе? Да. Помним, что Виталь Добровольский был вместе с Каспером. И почему кричали фамилии двух поляков? Кто их искал и для чего? Наверное, несколько раз нас просто куда-то там. Сначала ну, раз был один поляк, там и другого тогда искали и там. Либо на собой их в коридор выводили, или и, и там вот избивали в коридоре, или там э, допрашивали, так скажем. И еще я спросил у Каспера, было ли какое-то специальное отношение к ним по причине того, что они поляки. Каспер просто процитировал ОМОНовцев. То есть мы слушали, вот, как я, блядь, этих поляков ненавижу, вы фасивизируете историю, и там другие, вот в Европе вы такие, такие, ну там просто... Ну это как бы на основании того нашего происхождения, да. Но са на самого отношении как бы мы точно в тех же позициях должны были несколько часов держаться, как и другие. Нас также избивали дубинкой, нас также выводили в коридор, нас также снимали на камеру, заставляли подписывать фальшивые протоколы. Поэтому мне кажется, у нас всех похожие ситуации была, которые находились в то время в выводу. Сделаем небольшую паузу. Наверняка вы, слушатели этого подкаста, не смотрите гостелевидение, но представляете, какая там повестка. Оголтелое поведение Польши. Мы видим кукловодом. Как это работает? На верхах создается образ поляков, гос гос.СМИ это тиражирует, а на низах это предопределяет поведение силовиков. По сути, это разжигание ненависти. А еще, кстати, мне было довольно интересно открыть для себя, какие советы даются на гостелевидении. Польские мужчины непостоянные. Сегодня говорят одно, завтра другое, а делают вообще третье. Белорусской женщине нужно быть осторожной с поляком. Это пронаскошно. Во мы даем. Это вот не хотелось бы. Ну, последняя вставка, конечно, из Урганта была. Вот еще одно воспоминание Каспера из РУВД, которое меня заинтересовало. В контексте КГБ. Вот пришел какой-то важный человек такой, заметно было... Гражданская надежда, а обычная. Да. И вот он, вот он там и ругал всех, которые вот мы были... Вот эта третья пиросменка, они были самые жестокие. И эта позиция тоже была такая, ну, самая неудобная, и тяжело было в ней держаться там какое-то время. А вот если кто-то не, не смог это сделать, он получал. Вот. Поэтому эта третья пересменка, она была такая, ну, это было когда тоже биться он в пол и на коленях, если кто-то там не смог, то он получал вот. И, и тогда вот, когда он был в этой позиции, вот пришел такой, в гражданской форме, такой, ну, лет 50-60 примерно. и он ругал всех, вот вы разрушаете город, э, твари и так далее, и там что э, сначала заставлял извиняться, да, а потом спрашивал кто, кто легитимный президент Беларуси, а потом и кто самый лучший президент мира и заставлял всех кричать вот, Александр Георгиевич, да, да, и так далее. Ну, вот я тогда чуть не рассмеялся в голос, это настолько абсурдно, мне казалось все. да, Ну вот пришел такой человек, а потом даже искал его, может это был какой-то там, не знаю, начальник РУВД и так далее, но это кажется из немножко, может там еще выше каких-то Возможно. Тут мы не уверены, был ли это действительно Кгбшник. В этом почти никогда нельзя быть на сто процентов уверенными. Кгбшники, они такие, типа, скрытные. Кстати, шестой выпуск нашего подкаста был посвящен тому, как Кгб за нами следит. А герой одиннадцатого выпуска подкаста рассказывает в том числе о том, как к нему в военный госпиталь приходили Кгбшники и угрожали ему. А Каспер после Фрунинского РОВД отправили в ВВС города Жотина. Они сидели в разных камерах, но их обоих вызывали на допрос. КГБшники. Ну, правда, они тоже не представлялись, но это вот прям, я уже уверена, что это были КГБшники. И как же это было? Двое мужчин. 50-60 лет? Нет, мы там 40 лет. Ну, 45-45 примерно. Тоже в обычной одежде, не в форме? Да, да, не в форме никакой. Они а, не Нет, но они были вообще такие вежливые очень. И такие прям, когда я им рассказывал, ну, они как бы спрашивали подробно. А... Если вежливые, то это как обычно. Ну, я и понял это сразу, да. Как бы. Ну, я даже спрашивал, кто, кто вы и почему вы со мной... Ну, что вы хотите узнать от меня, почему и так далее, но... ну, они, кажется, просто там сотрудниками милиции выставлялись или кем-то. Я уже тоже не помню всех подробностей, и так все, все, как они говорили, каждое слово, поэтому уже не могу сказать, что они мне ответили, но, ну, как бы, нет, там был один, который разговаривал, а второй может там за полчаса, там или там час раз или два раза что-то сказал, mm -hmm. а так он что там в я просто писал. То есть они с тобой где-то час говорили? Ну полчаса, час мне так кажется, что такое. И можешь ли ты там восстановить, вспомнить, о чем они спрашивали? Спрашивали обо мне все, да, как бы кто я, чем я занимаюсь, я учился на кого и не знаю, там адрес домашний даже. А ты что им отвечал? Ну, насчет того, чем я занимаюсь, ну, я говорю, что там работаю там, в семейном бизнесе. Ну, им тоже тогда было интересно, что за бизнес ты дали, где находится. Ну, они как бы подробно спрашивали, но ну, я, я там старался тоже не всю информацию сказать. Давать поменьше информации КГБшникам – это очень хороший совет. Хоть положение может быть, конечно, тяжелым и непонятным и стрессовым, а оно действительно таковым было у Кацпером. Ну что ты там с... говорил, я так понимаю, что я в таком положении, что, что не... не знал даже, как мне действовать правильно с ними. Нет, ну я сказал в частности, где я учился. Хотя на... мой институт довольно известный в России, так скажем, и как бы российские СМИ неоднократно называли «Иститут Восточной Европы» в Варшавском университете «Школой шпионов». И что у нас а, обучаются выходцы из СНГ, и что они позже возвышаются от цветной революции устраиваясь. Типа ну, даже вот есть статья, как говорила СМИ, а, когда нас задерживали, что вот это не просто там, просто в Польше, в тот момент, когда мы были задержаны, а, бу, была версия, что мы просто студенты и так далее, чтобы там внимания, а не привлекать к нам, так мы оба уже закончили институт, то есть, ну, Виталь, он, как бы, он уже там, можно сказать, тоже фрилансер, но он, как бы, посерьезнее занимался этим, он даже написал книгу про войну в Донбассе, он там месяц проводил на позициях, он тоже там знаком там с ну, разными добровольческими, так скажем, полками, батальонами, то есть такое, ну это могло бы тоже не понравиться в России, в России это то, что не нравится, но у тоже могло бы не понравиться, поэтому как этому не хотелось просто отвлечь внимание от нашего там, там деятельности другой, а скорее что мы просто студенты, а вот вы что стащишь, когда убери уже один, кажется что там, э, Что за статья? На портале Евразия Дейли, ее еще репостнул портал Русский мир. Название говорят сами за себя, правда. 12 августа вышла статья под названием, вот реально под таким названием, задержанные в Польше студенты – это носители идей расчленения России. Там есть ссылка на польского политолога Матеуша Пискорского, который уточнил, какие именно молодые его соотечественники оказались в соседнем государстве во время незаконных протестных действий после президентских выборов. Кстати, в статье наша страна называется Белоруссией. Итак, цитируем Пескорского. «Почему польские студенты среди протестующих в Минске?» Кому могут предъявить претензии их родителей? Оказывается, что молодые поляки учились в Институте Восточной Европы в странном подразделении под руководством Яна Малицкого. Эта структура последовательно проповедует неопрометеизм, призывая вмешаться во внутренние дела постсоветских стран. Научных достижений нет, но они постоянно финансируют различные антиправительственные инициативы на Востоке, написал Пискорский. Что за Пискорский? Ну, он такой на референду Крыму там э, легитимизировал. Он сам отсидел за, за шпионаж в Пользу России три года в Польше. Да. У вас за такое тоже сажают? Ну, да. К счастью, да. <счастье> ну, это серьезная угроза для безопасности страны. Очень интересно, что отсидевший за шпионаж в своей же стране поляк подозревает в шпионаже задержанных в Беларуси соотечественников, которых еще и КГБшники допросили в Жотино. И все это сопровождается пропагандой про польских кукловодов на белорусских госми. И все это иллюстрирует, какая все-таки сюрреальность происходит вокруг нас. Ну а что за Малицкий, о котором упоминается в статье директора Института Восточной Европы? Малицкий. У него, кажется, там стоит запрет на в Россию и Беларусь тоже, кажется. Мы там принимали всех преподов, которые выгоняли Лукашиста из Гродно. Ну а сейчас вернемся к разговору Кацпера с КГБшниками в жодина. Но они, получается, поняли, что ты закончил этот, этот знаменитый ВУЗ, который поставляет а, людей, которые делают цветные революции. Да? Ну, я не знаю, ну как бы они просто приняли эту информацию, в тот момент, ну как бы я сам им не рассказывал, да, что у нас, ну, что у этого института такая репутация, так скажем. Поэтому не знаю, они просто спрашивали подробно, почему я прилетел, что я делал, какие у меня там были планы, намерения. И по часовому как бы от момента прилета из аэропорт в аэропорт Минска Минск до момента задержания я им рассказал, что делал в Минске. Вот Все по-честному? То есть то, что 9 был на протесте, наблюдал? Нет, ну я не говорю, что я там целый приезжал на протест что, снимал и так далее, но говорю, что просто было очень много людей, я, я тоже был на улице и смотрел, что происходит типа того, но там не говорю, что я там был где, где там прям где баррикады были какие-то и где серьезные столкновения. Просто. Думал, что не смысла в этом. И как они с тобой расстались? все спасибо, до свидания. Или предлагали... Ну, да, как бы, как, ну я им еще рассказывал, что было в ЛВД и так далее. И они такие вот, что, это невозможно мне? Как это? Нет. Ну, э, мы надеемся, что у вас не будет там плохих каких-то впечатлений по Беларуси и так далее. Ну, типа, они такие были, ну, что я давал. Нет, ну... Разговоры, ну, даже несмотря на то, что они как бы, хотели узнать как бы от меня, информации разные, они как бы очень такие вежливые были и приятные ну, в и том все, плане. Да. Да. Но я старался как можно меньше информации, которая могла бы, как бы сыграть какую-то негативную роль. Вот я просто, я им рассказывал вот, там, что ходил по музеям, что было там на Костричинской, вот таком вот заведении, туда-туда, и вот это все, честно, я им, им сказала про протесты про протест и так далее, я просто, и, и, ну, там не говорил лишнего просто. Через пару дней всех выпустили, и у стен ИВС Кацпира и встречал польский консул. На следующий день они вылетели домой, в Польшу. Но в аэропорту с ними был еще кое-какой случай. Пограничники обратили внимание на Витальда, у которого на глазу был большой синяк. Что-то там начали интересоваться, а вот тогда я сразу быстро вступился, вернулся. и нач... еще звонил консулу сразу, чтобы возвращаться, что тут нужно будет, возможно какая-то интервенция, что нужно будет поставить на место этого ограниченника А вот еще люди, которые были тоже белорусами, что сейчас не можно с синяком из страны выезжать. И, и, и там еще говорил, скоро вам придет конец вам всем. И так далее. Там несколько людей подошло. И как бы мы сами разрули эту ситуацию без консула уже. Обычно белорусы, которые тоже летели, да. они подошли. Да, да. Дело двух поляков, избитых в Беларуси, вызвало большой резонанс в Польше. Там завели уголовное дело по факту избиения своих граждан и начались следственные действия. Больно осознавать, что в Беларуси пока ни одного уголовного дела на силовиков не было завезено. В этом, видимо, отличие демократической страны от недемократической. Ну так вот, в Польше в рамках следствия по этому делу допрашивали и в том числе бывших белорусских силовиков, но в СМИ как-то писали, что Польша высказывает обеспокоенность, возможно это не совсем бывшие силовики, они э, на самом деле хотят просто разузнать подробнее про следствия по этому делу, ну то есть они шпионы. В контексте всех этих КГБшных историй почему бы и нет, но Каспера этот факт вовсе не беспокоит. Я не исключаю возможно возможности того, что режим пытается заставить в Польшу разных там своих шпионов, так скажем. Но мне кажется, что, ну, что эта власть настолько прогнила и настолько тупая, что они не способны наверное, причинить какой-то серьезный вред. И ни то Польши, ни фондам белорусским, которые работают в Польше и другим белорусским а организациям, которые сейчас на вынужденной иммиграции, они слишком тупые для этого и непрофессиональные. Не Помним, что КГБшники говорили в Жоде на Касперу, надеемся, у вас не останется плохих впечатлений о Беларуси. С одной стороны, Каспер столкнулся с ужасным опытом, его избили. Я и так э, знаю, что мне еще... Насчет на счастья то, что я никаких серьезных физических трав не получил, были там разные синяки, гематомы, ограбил, болели полтора месяца еще за частями, да, за Запясть. запястьем, за запястьем. Были... наверное от этих были... стяжек на руке. Да, это были следы, но тоже как-то там. У меня до сих пор там немножко как бы не все идеально, так кажется. Но у меня были обследования после того, как я вернулся и ну, могло быть хуже, да, в том плане, а вот впечатление, ну, э, ну, я не ожидал такого, и все, с кем я не общался, ну, такой жестокости, такого бесприделия, который творится, творился, никто не ожидал в таких масштабах. Ну, был опыт, там, десятого года, да, но это, это, да, переплюнуло намного то, что было раньше поэтому я не ожидал тоже, конечно, такого, ну, я, можно сказать, много знаю про Беларусь, наверное, больше, чем синестетические поляк, и ну, я обучался, да, на специалиста по региону, поэтому я понимал специфику Беларуси, но все-таки не, тоже не знал всех там тонкостей, тоже Поведение этих всех э, карников и так далее, чем, чем они могут отличиться. Вот я это узнал сейчас да, на собственной коже. С другой стороны, Каспар с теплотой вспоминает о своей камере в Жодина и о тех людях, с кем он там сидел. Была хорошая атмосфера у нас, всех камер солидарность, умы все, по познакомились друг с другом, общались активно, и искали какие-то варианты для развлечения времени и в нашей плохой ситуации, в которой мы находились. Ну и у нас это получалось. И мы просто... Ну, тогда, вот, когда вернуться в это время, это было реально... Очень интересно для меня познакомиться с настолько многими разными интересными людьми, классными. И у нас до сих пор контакт всех держится, у нас там общий чат, телеграммы. у нас даже хэштег нашей камеры. на да, 26, ожидайте, вот так называется. Мы 26-й камерой были, и так как нам постоянно говорили и ожидайте на все вопросы, на. Да, Нет, ну, есть вопрос о том, какие у меня впечатления о стране, такого, такого, как бы, это я вообще разделяю, как бы, людей, которые, ну, и то, что у меня только положительные эмоции к Беларуси, белорусам, и у меня хорошие друзья в много, много очень знакомых, сейчас уже их сотни после моей работы в Беларусском доме. Поэтому как бы, я вообще разделяю ну, Беларусь, как Беларусь, и режим Лукашенко, и его действия, и его всех цепных псов. После того, как Кацпер вернулся в Варшаву, он выступил на одной из акций поддержки беларусов. А в Польше акции, конечно же, не запрещены. Там его заметили и пригласили работать в Белорусский дом в Варшаве, который помогает репрессированным белорусам. Так что Каспер сейчас помогает белорусам, тем, кто потерпел от режима, от того режима, от которого Каспер тоже пострадал. Хотел бы поблагодарить и Весну, и всех других людей, причастных к работе с людьми, которые пострадали от режима. Так как я знаю, что ваша работа тоже помогла установить и все там, где мы находимся и так далее, и что это помогло очень многим людям, и я благодарен за это вам и, и всем, кто занимается тем важным делом во время революции. А этот выпуск подкаста подходит к завершению. И я очень надеюсь, что скоро мы будем жить в стране, которая не будет репрессировать ни своих граждан, ни чужих граждан, не будет преследовать свои национальные меньшинства и говорить по гостелевидению, что белорусскому стоит быть осторожнее с поляками, не будет видеть врагов среди соседей и прекратит эти КГБшные пляски с подозрением в шпионаже польских граждан. Надеюсь, скоро всему этому будет конец. А выпуск я решила завершить песней польской группы Контрола Ву, Контрола Владзе, то есть контроль власти. Песня под названием «Бенди Конец Будет конец. Мне это показалось довольно символичным. Ну а еще это моя любимая песня. Всем пока, будьте против репрессии.